От Бена Хитчинса. Ввиду того, что с вами связался агент ФБР, работающий с группой китайских специалистов, вызывает озабоченность, безопасность доступа к вашей черной вдове. Настоятельно рекомендуем сменить пароль. Ты попросил его сменить пароль? Скачанный pdf на самом деле клавиатурный шпион. Сработало, он вводит новый пароль. Отлично. Есть. Access granted. Hello world. Матвей Бухарцев снова попал на ваш экран. После нескольких простых роликов я возвращаюсь к созданию более сложных приложений. Сейчас я расскажу, что такое Keylogger, а потом напишу небольшой пример на C#. sharp Как всегда, заметки программиста специально для вас. Начали? Keylogger, он же Keylogger, он же клавиатурный шпион, это то, что перехватывает и записывает нажатие клавиш на клавиатуре. Это может быть ПО, а может быть физическое устройство, вроде флешки. Обычно используются мошенниками и шпионами. В основном для получения данных. Это незаконно, но можно приспособить принцип захвата клавиатуры для чего-то полезного. Например, он может пригодиться блогерам, если реализовать интерфейс, Который будет выводить на экран, нажатые клавиши. Ладно, я увлекся. Давайте напишем такую штуку на c -sharp. Почему я решил писать на шарпах? Потому что тут просто реализовать окно с настройками. Погнали. Для начала переименовываем форму, добавляем название, копирайт, радио радиобаттоны, чтобы можно было потом выбрать, куда сохранять лог Keylogгера. Теперь добавляем кнопку для сохранения файл и текстовое поле для э, названия файла, его пути. Э, Текстбокс для лога и кнопку старт, а также чекбокс для перехода по новый режим. Поле для ошибки. Конечно, поля таймера и отображения включенности. С дизайном закончили, перейдем наконец к коду. Устанавливаем для э, файлового диалога по умолчанию имя файла keylogger.txt а также э, директорию по умолчанию э, директорию в которой будет находиться exe после этого пишем условия прямо в условии будем вызывать э, файловый диалог если его результат э, не равен э, отмене то есть если не отменил а сохранил куда-то э, пользователь файл то мы что-то будем после этого делать давайте создадим переменную с названием файла тоже по умолчанию поставим keylogger txt и результатом файлового диалога будет как раз имя файла, точнее полный путь. Сделаем, чтобы полный путь отображался у пользователя в окне, и создадим файл. Сразу скажу, что это не финальное создание файла, на самом деле мы его еще переделаем. Заменяем цвет поля с именем файла, потому что он у нас по умолчанию серый, как Placeholder. После нажатия кнопки Start проверяем, какой радиобаттон нажат если пользователь выбрал сохранение файла, то проверяем имя поля с путем файла. Если оно не по умолчанию, то включаем Keylogger. Пусть обработкой Keylogger для файла будет заниматься функция Write to File. Ах да, если у нас поставлена галочка перехода в фоновый режим, то нужно перевести программу в фоновый режим, как мы это делали в прошлом видео. Погнали дальше. Давайте все-таки не будем функцию делать. А просто э, сделаем булевую переменную write to file, которая по умолчанию будет э, true. Потому что у нас батон э, по умолчанию тоже э, уже нажат. Итак, если условие выполняется, то э, переменная write to file становится истинной. Часть кода напишем позже. Давайте пока поймем, что будет, если пользователь выберет записывать лог в бокс. Понятно, что ту булевую переменную нам нужно сделать ложной. А дальше надо будет включить Keylogger точно так же, как в файловой системе примерно. Но давайте это пока тоже опустим и напишем, как будет выводиться на экран сообщение об ошибке. Вот так. И если пользователь все-таки выберет после этого файла, то нужно будет это сообщение доставить исчезнуть. Теперь добавим библиотеку, которая нам поможет реализовать фоновый режим и сам Keylogger. Захват нажатия клавиш будет осуществляться с помощью хуков библиотека hooks для того чтобы она работала нужно скачать код из описания взять там файл hooks и переместить его в директорию с которой вы работаете после этого нужно будет вот так добавить существующий файл Готово. хуки работают теперь создаем лист типа Case, который будет называться PressedCase. В нем будет информация о нажатых в данный момент клавишах. При включении KeyLogger мы задаем новый объект в этой переменной. Теперь вот таким нехитрым способом обращаемся к файлу хуки и подключаем функции KeyDown и KeyUp. Чтобы захват клавиш производился не только в нашем окне локально, но и во всей системе, мы пишем вот такую строчку. И, наконец, инициализируем хуки. Так, Теперь нужно сделать несколько изменений в окне. Показываем пользователю начало процесса. И заменяем кнопку старт на кнопку стоп. Ее нам нужно сейчас еще добавить в окно. Готово. Теперь создаем событие закрытия формы. Перед закрытием окна нужно будет деинсталировать хуки и закрыть файл, если мы такой откроем в процессе захвата клавиш. Соответственно, после нажатия на кнопку Start нужно этот файл открыть, чтобы просто в него записывать в процессе данные. Теперь вспомним про сами хуки. Помните, мы прописали добавление функции? Нужно эту самую функцию реализовать. Когда клавиша отпускается, она удаляется из списка нажатых. А когда нажимается, а вот тут посложнее. Я сейчас удаляю некоторые тестовые строчки. Итак, первое условие — это проверка. Если клавиша еще не содержится в списке нажатых, то она добавляется в в этот список. Если у нас задача записать все в файл, то мы делаем одно, пока не скажу что. А если нужно записать в текстбокс, то добавляем просто к тексту текстбокса нажатые клавиши. А я напоминаю, что одной из частей интерфейса был таймер, который отображался в окне. Для фонового режима он, конечно, не нужен, но все же, думаю, его стоит прописать для любого режима. Текст по умолчанию будет все нули, естественно. И переходим в событие таймера, таймер тик. Только, пожалуй, стоит его поместить чуть-чуть в другое место. Создают целочисленные переменные часы, минуты и секунды. Хотя, наверное, часы-минуты нам не нужны, достаточно просто секунд. Естественно, в конце секунды будут прибавляться. И давайте запишем время в текстовое поле. При помощи простой математики можно вычислить э, часы, минуты и, соответственно, секунды из э, всего объема секунд. Для часов достаточно разделить на 3600, но так как нам нужно, когда, э, например, только один час прошел, чтобы перед цифрой 1 оставался 0, мы добавляем именно таким способом, Отдельно десятки и отдельно э, единицы часов, минут и, соответственно, секунд. Не буду весь процесс комментировать. Давайте просто его ускорим. После этого я провел небольшой тест и нашел несколько... Во-первых, нужно добавить появление текстового поля с таймером, потому что по умолчанию оно скрыто. И нужно добавить исчезновение информации об ошибке при нажатии кнопки старт. И самое главное, нужно проверять наличие ошибки и только после этого запускать захват клавиш. Ну и не стоит забывать, что код должен быть красивый непонятный. Теперь запрограммируем нажатие на клавишу стоп. Для этого добавляем событие button Stop Click. Начнем, как всегда, с интерфейса. Нужно поменять enable на disable и поменять цвет надписи. Это не розовая, это функция. И, конечно, нам нужно деинсталлировать хуки. Мы это уже делали при закрытии формы. И нужно, наверное, еще закрыть файл. Да, как-то бессмысленно повторять один и тот же код. Наверное, проще всего вынести его в отдельную функцию. Назовем ее Stop. Без всяких аргументов. Просто прописываем эту функцию. И ее же прописываем при закрытии формы. И готово главное потом не забыть закрыть файл а и конечно же нужно поменять местами кнопочки снова одну скрыть а другую э, наоборот явить пользователю первый полноценный тест ждем с М -м -да, вроде бы все работает основные функции Оп, смотрите, я нажал на кнопку стоп, а таймер все еще идет. Надо это исправить. Где-то была тут строчка, которая все это дело включала. А, вот она. Меняем True на False. И все прекрасно работает. Даже захватывают клавиши. Чтобы захват клавиш производился именно таким образом, нужно было добавить чар в скобочках перед конструкцией E-Case. В ходе тестирования обнаружилась основная проблема, при завершении работы через диспетчеры задач, то есть когда оно работало в фоновом режиме, в Keylogger.txt не остается текста вообще. Я пробовал разные типы добавления текста в файл, и все они не срабатывали, все потому что событие закрытия формы не работает при экстренном завершении работы через диспетчеры задач. Зато в ходе поиска способа нормальной записи в файл я нашел вроде бы неплохую строчку для улучшения читабельности лога. Сейчас покажу. Вот я запустил, указал все нужные параметры, свернул в трей программу, не в фоновый режим пока, и набираю My Password, якобы какой-то текст, который я хочу перехватить. Вызываю из трея программу, нажимаю стоп, то есть нормальным способом закрываю файл, и смотрите, какая штука получается. Мне кажется, такой лог вообще не читается, особенно если посмотреть, что многие символы, которые не повторяются в реальности, повторяются здесь. Короче, выглядит не очень, давайте посмотрим, что я придумал по этому поводу. Итак, kbdhook kdown функция. Если клавиша не была нажата, это не очень корректный способ, конечно, проверки, но лучший из мной придуманных. Итак, если клавиша не была нажата, то мы добавляем клавишу в список нажатых клавиш и дальше проверяем. Если больше, чем одна нажата клавиша, то добавляем плюсик перед символом клавиши. Если только одна, это значит, что это новая какая-то клавиша, нажата была и мы добавляем пробел и дальше проверяем, если нам нужно записать файл, то записываем файл для этого открываем с помощью такой функции appendText файл и после этого записываем и закрываем и соответственно также записываем в textbox текст text это обычная стринговая переменная она добавляется в файл или в textbox а вот то что я использовал функцию appendText это важно потому что эта функция не перезаписывает файл, то есть не заменяет текст в нем или какое-то содержимое, а просто добавляет в уже существующее содержимое свой какой-то текст. Еще важна переменная writer. Давайте посмотрим на ее объявление. Она типа system.ioStreamWriter, то есть создает стрим. Удалим все предыдущие наработки сразу. Это я открывал и закрывал э, файл в начале и в конце окей, логинга, но это нам уже не понадобится. Запускаем, давайте теперь проверим, все ли хорошо работает. Выбираем место для сохранения. Я заменю уже готовый файл, который раньше был. А, ну да, естественно, нужно еще запустить все это дело. Давайте посмотрим, этот файл сейчас пустует. Я выбираю фоновый режим, нажимаю на чекбокс и нажимаю старт. Запускаю Keylogging, погнали, запускаем блокнот, из которого производится перехват, ввожу тестовую фразу. Вот, отлично, смотрите. Все вроде бы читается, никаких повторяющихся букв, которые на самом деле не повторялись. Хотя, смотрите, не без минусов, есть э, плюсики, это называется залипание клавиш. Windows это фильтрует, я не особо, как мы заметили. Может быть, кто-нибудь придумает, как это сделать, когда я одновременно вроде бы как слитно нажимаю две клавиши, которые на самом деле раздельно. Но главное, чтобы все читалось и можно было понять, что написано. Я закрыл через диспетчер задач программу, все прекрасно работает, все есть в описании, скачивайте, пользуйтесь. Вот и все. Так как дисклеймер обычно никто не читает, повторюсь, я никого, ни к чему не призываю этим видео. Оно создано исключительно в образовательных и развлекательных целях. Спасибо всем, кто досмотрел. Это отображается у меня в статистике и очень важно для меня. Отдельная благодарность тем, кто подписался. То, что вы с нами, дает повод развиваться и выпускать новые ролики. Пошлите ссылочку друзьям, может им тоже понравится. Ну ладно, я закругляюсь. Пока.